Друзья, меня зовут Лера и вы на канале Видео Бэйби. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Мне будет очень приятно. В этом видео мы хотим вам с папой сказать большое, большое спасибо, вам спасибо вам за миллион. миллион. И это то видео, на которое говорят шедевр, делают пародии пранты, видео, которое стало популярным в интернете, больше 22 тысяч лайков и тысячи комментариев. Это видео... Папа, Папа и, и дочка, как дура, дура, плачу, пятая часть. Мы никогда не ожидали, что за два месяца мы наберем миллион просмотров. Да, это действительно так. Мы вообще в шоке, короче. Спасибо вам, действительно огромное. За два месяца и более миллиона просмотров. Вау! Папа, расскажи, за сколько времени ты написал этот текст? Ну мне где-то примерно как текст как Дура плачу был написан уже где-то в пределах 4 дней. Мы поставили просто камеру в машину и записали его это видео. Но ну, никогда я не мог подумать, что это видео за 2 месяца наберет э, более миллиона просмотров. Это выше всех похвал для нас. У нас на канале 6 клипов, из них как Дура плачу, это ну, это фаворит, реально. Но вы не забудьте посмотреть еще и остальные видео. Мы новый проект Видео Бэби на Ютубе. А вы будете с нами, становитесь частью нашей, нашей команды. Мы будем делать интересные проекты. Да, танцевальные, танцевальные вокальные, и там... много другие. Проект Видео Бэйби. Это будет Бум Ютубе! И вы будете первыми, кто в нас поверил и был с первого дня. с нами. И сейчас идут съемки. Как вы поняли, что мы на этом не останавливаемся. У нас будет постоянно регулярные видео. Так, так что не пропустите. пропустите! И подписывайтесь, смотрите наши клипы, наши влоги. Вы те, для которых мы это делаем. Заходите в нашу группу ВКонтакте, будьте нашими друзьями. Очень приятно, что вы оценили нас по достоинству. И так до следующего видео. До следующего влога, до следующего рэпа.